А это вообще, по-моему, из фильма пила. Смотри, это же вообще жесть. <с mitad> <О> -мо! Серега, тормози <сık> меня! Тормози меня! Здесь трудно сказать. О, боже мой, скинули стольник. Правильно, нет? Отсюда. Ой, ой, ой, ой. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Идиот. Чего? Да открывайте! Да открывайте, не бойтесь! Да открывайте, парни! Да открывайте! Открывайте! Тимочка, да, да, я их тоже не люблю. Мы их сейчас побьем. Да он хочет подружиться. Да откройте. Тима, Тима, ну хватит. Откройте ему. Это погоня за мопедистом О, подбежал, подбежал. Да, да, да, да. Чувак, был. давай, мы за тебя а -а -а -а -а. О, давай, чувак, живой. Так работает наша бравая ДПС Они идут на все, лишь бы задержать преступника. Опасный нарушитель. Помогает себе левой ногой, проталкивает свое средство передвижения. Молодец! Так, я чувствую это, это победа. Это победа над правосудием. нет шансов. Да, шансов просто... А, нет, стоп! Продолжается преследование. Не ху -ху -ху -ху -ху -ху -ху -ху. Я еще слышу звук мопеда, но уже не вижу его, к Мы за рулем. А, да, все, видимо, уже все. Пошел, Просто а, картина символ. Репина. Эй! Слушай, тут никого нет, пойдем пока посмотрим. А где человек? Отошел покурить, да? А, я понял, я понял. Здравствуйте. Толя, давай быстрее, иди сюда, иди быстрее сюда. Давай сейчас кроссовки, кроссовки, засунь себе под майку, засунь под майку. Давай засовывай, засунь. Все. Ну что, медведи? Всем шубись, бать пришел. Спорт. Это хорошо. Нет спорта, как говорится, нет жопы. За тебя! Блять. Пошел третий день моей программы на пути к идеальному телу. Блокировку включи! Такое очень везло. Да когда-то надо начинать. I'm gonna you Поехали! <плодисмент> чего? Свои грехи. Сейчас, Сейчас я разулет скажу потом расскажу. Ладно, <плодисмент> Всё, давай, давай. Bumpy start. Hey, right But as Jamie accelerates, the ride seems to get smoother. <laughs> yeah! Oh, that's not bad. Faster. To begin with, the Faster. offset wheels are smoother.